Ваша любимая поза в сексе? Заткнитесь! Привет, я новенький. А. О, боже. Я думала, они трубы прокладывают. А, а! А, мы с вами коллеги. А мне не кажется, что меня слишком много, по-моему, в самый раз. Зульетта, шпилиться давай! Сисяндры, покажи, <с халат снимай! Спасибо, агент М. Я их закопала. Сделала ошибку. Все на свете делают ошибки.